Как наложить музыку в Instagram Stories? Это самый частый задаваемый вопрос мне в личном сообщении от моих подписчиков в Instagram. Поэтому ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали, и делитесь этим видео, если вы поймете, что оно полезно будет для других. С вами на связи Надежда Шадрухина, я рада приветствовать вас на своем канале. Да, можно же, естественно, же снять э, видео, да, э, и залить там в иншот, далее наложить музыку, экспортировать уже готовое видео с музыкой, да, залить в сторис. И этот вариант, да, будет более правильный, так как вы сможете взять музыку уже из предложенных, да, в иншоте, не нарушая авторского права. Но и все же, да, в наше время, да, когда каждая секунда на счету, когда ценность момента здесь и сейчас, и когда вам хочется загрузить более свою оригинальную музыку, а, но при этом также не нарушая авторских прав, вы можете записать а, следующим способом сториз а, и наложить да, на него музыку, на задний фон. Первое, что нужно сделать, это зайти в телеграм-канал и создать да, чат сам с собой, накидать любимую музыку или использовать да, бот вк фм Далее вы включаете трек, а если ранее вы его уже включали, то он у вас загрузится, даже если у вас нет интернета. Следующий момент. Во время проигрывания этой музыки в Телеграме мы идем прямо в Инстаграм да, и начинаем снимать свое сторис. И все. Дальше мы накладываем гифки и, и всякие приколюшки, которые будут привлекательны для нашего сторис. И эту же фишку, да, я использую для записи своих там каких-то переговоров для команды. Я набираю номер, да, и включаю громкую связь. Далее иду в Телеграм и сама себе, да, записываю голосовое сообщение. Если смахнуть стрелочку, да, микрофон вверх, то и держать пальчиком мне нужно будет. И самый главный момент по окончанию разговора не забыть потом нажать на кнопочку, чтобы остановить запись голосового и положить трубку если видео вам было полезно обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски но я с вами прощаюсь и до встречи в новых выпусках пока пока